Приходит мужик к председателю колхоза и говорит: слушай, возьми меня за утехником. Ну, а что ты умеешь делать? Да я язык животных знаю. Пойдем, проверим. Пошли они на ферму. Мужик подходит к корове и такой: му, -у -у, коров, му. Слушай, она сказала, что дала 15 литров молока, а пять литров. Доярка домой унесла. Приходят они к доярке домой, смотрят, и правда пять литров. Подходит мужик к хрюшке и такой хрюл, Хрюшка, хрюл, «Слушай!» Она сказала, что принесла семь поросят, а двух поросят свинарка домой забрала. Приходят они к свинарке домой, смотрят, и правда два поросенка Председатель кохоза, все, беру, хороший ты мужик. Идут они, а навстречу коза, бе А мужик слушает, да ты не верь, был один раз, и то по пьяни. Спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.